Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодняшний видеоролик на тему утепления и присоединения балкона к квартире. Ролик будет длительный, он будет информативный, так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В этом видеоролике я подробно разберу утепление балкона или лоджии, а также присоединение его к квартире. Буду рассказывать на примере данной квартиры, данной конкретной комнаты это спальня в которой я делал ремонт покажу полностью все процессы ремонта от начала и до самого конца именно поэтому будет длинный ролик что у меня было у меня был балкон отдельный со входом вот в этой части и непосредственно спальная комната что я сделал полностью зачистил весь балкон от покрытия который здесь изначально выполнил застройщик у меня здесь на стенах была известь я сделал полную зачистку после чего э, я прогрунтовал полностью все стены балкона для того чтобы можно было наносить последующее покрытие после того как стены были прогрунтованы я пропенил все открытые участки а именно стык между плит дальше я срезал всю монтажную пену, а то есть излишки этой пены, и начал приклеивать на стены пенополистирол. По какому принципу, я вам сейчас подробно расскажу. Я утепляю парапет, использую пенополистирол 50 мм толщиной и пеноклей для всего этого удовольствия. Почему я не стал пенополистирол прикреплять на грибки? Потому что толщина парапета достаточно и чтобы просто элементарно со стороны улицы у меня не выпал кусок парапета и внешний вид фасада не испортить, я применяю пеноклей. Что касаемо испорченного фасада, я вам специально это покажу на примере вот того балкона, как это выглядит сейчас. Утепление парапета я буду делать в толщину 100 мм, в разбежку. То есть сейчас у меня утеплялась сначала вот эта стена парапета и уходила до самой стены вот этой перпендикулярной и потом угол приходил вот сюда то есть у меня сейчас вот такой там перехлест. следующим этапом я буду делать еще один слой 50 го пенополистирола но только уже в разбежку относительно вот этих всех швов чтобы вообще никаких мостов холода не было и вот этим Пенополистиролом следующим листом я полностью перекрываю угол. Когда у меня на эту стенку встанет, то есть у меня угол будет через четыре угла проходить по факту. Та изморость, которая могла бы здесь образоваться, но ее даже при 50 не будет, а при сотке и подавно балкон будет капитально теплый. Если вы выберете такой же метод монтажа пенополистирола и выравнивания уклонов стен на монтажную пену или на пеноклей, важный момент, у вас стена парапета, вот именно длинная, по которой выстраиваться будет непосредственно окно, а соответственно и подоконник. Первый слой пенополистирола вы приклеиваете к бетону, то есть к плите. После чего вы также наносите уже ляпками пеноклей, либо монтажную пену на пенополистирол и на саморезы выставляетесь. Они у вас фиксируют уровень вертикальный. И тут важный момент какой. Если вы где-то уровень завалите, то у вас, соответственно, под подоконником начнется стенка просто с таким гулянием. Чтобы этого не было, постоянно перемеряйте вот эти участки. Если у вас от начала стены начался размер там 15 сантиметров то он у вас до конца длинной стены должен продолжиться 15 сантиметров. Вы можете использовать правило, уровень. Ну а самый простой метод это просто по рулетке. Отстрелялись, проверили, все ли правильно идет. Я заполняю боковины. Вот у меня перепад на этой плоскости, я вам сейчас скажу сколько. 4, почти с половиной сантиметра на высоте 1 метр. Вот. Тот, та стена у меня завалена, получается, парапет с пенополистиролом. Второй слой пенополистирола уже идет непосредственно на расстоянии. Низ 0, вверх 4,5. Я э, точки наношу, потом пропениваю боковой шов. И когда у меня уже все встанет и пена высохнет окончательно, я уже заполню э, пену сверху. Получится все очень э, монолитно. Не будет никаких прогибов, это достаточно такая серьезная будет конструкция, которая никак не отразится в процессе эксплуатации, а именно какими-то плохими э, прочностными характеристиками. То есть, если какие-то умники будут писать о том, что это шняга какая-то, да, залезьте в интернет, поюзайте YouTube, посмотрите. Я лично пену начал применять где-то с 2011 года, начал... Активно на нее приклеивать гипсокартон, тогда, когда еще не было вот этого пеноклея. Гипсокартон мы собирали различные конфигурации сложных конструкций. Значит, на пену до сих пор все это стоит, никуда это не денется. Соответственно, сейчас на тот же пеноклей собирают газоблоки. То есть, вы должны прекрасно понимать, что это не шаляй-валяй получается результат, а это достаточно серьезный увесистый, так сказать, результат всем штукатурным составам и всему прочему. Следующим этапом, когда я все это закрою, у меня на эту поверхность будет приклеиваться гипсокартон каркаса, потому что балкон достаточно сейчас маленький. То есть у меня была здесь ширина балкона порядка где-то до парапета метр пять. За счет того, что парапет сильно уронен, у меня на 15 сантиметров вверх выровнялся и балкон соответственно заузился. Поэтому никаких каркасов не будет. Все пойдет четко опять же на тот же пеноклей или монтажную пену. Я сейчас вырезал вот таким образом и перекрою вообще мост холодный. То есть у меня стыковка пойдет вот здесь, а не вот здесь. А вот в этом участке у меня внутри будет все заполнено просто пеной вдоль вот этого пенного шва. И тем самым я его перекрул сначала вот здесь, а потом еще вот здесь сделаю отсечку. То утепление балкона или лоджии, о котором я говорю в этом видеоролике, оно применимо к любым различным финишным отделочным материалам. В моем случае я использовал гипсокартон, стены у меня на балконе все окрашены, цвет выбрал я по э, своему вкусу, как говорится на вкус и цвет товарища нет. На полу у меня керамогранит, пол у меня, э, как я и планировал сделать, э, переходит в одну плоскость со всей плоскостью квартиры, то есть у меня минимальный шов между керамогранитом и ламинатом, просто тоненькая полоска полтора миллиметра которая выполнена силиконовой затиркой подоконнике у меня здесь теперь стали достаточно широкие до утепления они были вот такого вот маленького узкого размера остекление здесь выполнено э, ламинацией, то есть на улице у меня рамы белые внутри у меня под цвет дерева которые я для себя выбрал портал у меня выполнен из листа лдсп мы напилили и закромили его в цехе Четко в размер, как я себе это представлял. Что касаемо мебельного решения, а именно ЛДСП, именно вот такого обрамления портала. Я его выполнил не за заподлицо со стеной. То есть у меня здесь есть свес 3 см с этой стороны, 3 см с этой стороны. То есть у меня вот этот портал, он на 6 см толще, чем вот эта стена, на которую я его монтировал. Для чего я так сделал? Я это сделал намеренно. Для того, чтобы у меня вот этот... Стык разных поверхностей материала, именно ЛДСП и шпатлевки, был невидимым. А то есть он не просматривается прямо, он как бы скрыт здесь. Почему? Потому что со временем просто из-за того, что это материалы так или иначе разные, влажности и перепады температур, они будут влиять и, возможно, образуется микротрещина. У меня эта микротрещина скрыта от глаз. То есть я, когда иду и смотрю фронтально, я никогда ее не буду видеть, что с той, что с другой стороны. Я произвел утепление стен парапета, выставил их в уровень, так как мне это было необходимо. Следующим этапом я буду утеплять пол и выравнивать его. Объясню, в чем здесь вся суть. Я хочу, чтобы у меня уровень пола балкона совпадал с уровнем пола во всей квартире, чтобы у меня не было никакой ступени. Я подбираю для себя оптимальное решение. Вообще желательно на пол укладывать не меньше 50 миллиметров пенополистиролог, к примеру. Я подобрал 30 миллиметров. Для чего? Для того, чтобы сверху на этот лист приклеить суперпол КНАУ листы. И учитывая греющий кабель и керамогранит, который будет здесь уложен, я должен выйти на плоскость пола всей квартиры, чтобы у меня не было никаких перепадов и ступеней. Мне этого будет достаточно. Вы же в своем случае, если у вас позволяет высота э, вот этой плиты на балконе заложить более толстый утеплитель, то, соответственно, закладывайте более толстый утеплитель. Сейчас я делаю э, пол, основание под керамогранит. Вывел его чуть ниже э, плоскости пола в квартире, для того, чтобы можно было заложить спокойно теплый пол, э, кабель и сверху гранит в одну плоскость с квартирой. Значит, это листы КНАУФ э, СУПЕРПОЛ я их монтирую на пенополистирол, на монтажную пену и между собой скручиваю как у них идет по технологии там э, листы проклеиваются клеем ПВА, но так как учитывая, что я все клею на монтажную пену я по такому же принципу сейчас произвожу укладку данных полов. Есть еще одна причина, по которой я сделал вот эти свесы а, и горизонтального ЛДСП, и вертикального ЛДСП. У меня по периметру комнаты идут молдинги. Молдинг идет вот в этом участке, над плинтусом, и также у меня есть снизу плинтус, тоже а, выкрашенный в цвет стен. Если бы у меня не было выпирающего вот этого участка в 3 см, то, соответственно, торец молдинга у меня был бы обозрим. Я не считаю, что это красиво не считает эстетичным. Плюс ко всему по э, мебельному решению молдинге, естественно, опускать бы не стал однозначно, поэтому надо было как-то зафиналить этот участок. И этот участок было принято решение зафиналить именно таким образом: три сантиметра здесь, приходящие в него молдинги, здесь никаких плинтусов, ничего нету, все четко, конкретно и корректно. Что касаемо установки подоконников. Здесь подоконники я устанавливал самостоятельно, то есть я не отдал это на откуп установщикам окон по одной простой причине. А установщики, когда приходят на объект, они пользуются соединительными планками. Вот эти планки выглядят достаточно широко и, соответственно, ну, визуально неэстетично как минимум. Я подзаморочился, запилил все углы под 45 градусов там, где можно было запилить под 45, где нельзя было под 45, запилил под другими градусами. Выглядит сейчас это более эстетично. Вот таким тоненьким силиконовым швом я полностью закончил работы по полу на балконе именно по подготовке пола под керамогранит и под теплый пол основание пола я делал по такому же принципу то есть пенополистирол к бетону сначала это все обеспылил загрунтовал следующим этапом все четко выровнял в уровень пенополистиролом приклеил его и потом на него клеил кнауф листы сделано утепление и утепление сверху закрыто гипсокартоном вот смотрите тоненьким слоем у меня здесь идет пенный шов и гипсокартон вплотную прилегает к пенополистиролу за счет того что я отравнял уровень вот сейчас я буду вот эти участки приклеивать то есть смотрите здесь у меня гипса еще не приклеена я сейчас также буду наносить пеноклей покажу как это делается и вы все сами сможете понять при работе с пеноклеем либо с любой другой пеной никаких особых навыков не надо важно иметь обеспыленную поверхность то есть как одну так и вторую я это беру протираю просто влажной тряпкой сильно ее не смачиваю просто чтобы убрать пыль и сейчас буду наносить Саму пену сейчас беру просто прислоняю ее к основанию, к которому я хочу это все приклеить. Берем сейчас просто это и отлипаем вот таким вот образом пока у меня это подсыхает деталь я беру другую также протираю наношу на нее пиноклей все жду подсыхания чтобы подсыхание было более быстрым можно это все добро побрызгать водичкой для чего для того чтобы на пиноклее на плен образовалась пленочка которая ускорит процесс высыхания и потом это просто будет как два таких супер элемента которые между собой будут надежно скреплены мне много людей в комментариях писали как определить когда уже можно Схлопывать эти две поверхности. Значит, смотрите, вы трогаете пену, она у вас не, на, не остается на руках. Она покрыта небольшой какой-то корочкой, она еще подвижная, то есть она мягкая, но к рукам она не липнет. Вот это тот самый момент, вот смотрите, это тот самый момент, когда пора ставить деталь на склейку. Сразу говорю, ставить надо четко, потому что возможности корректировки ее просто нету при таком монтаже. То есть если вы выдерживаете уровни, то вы должны четко сразу понимать, что корректировок не будет. С дуру пристукивать ничего не надо. Надо четко выставлять так, как вам необходимо сразу нельзя деталь потом просто взять приложить подкорректировать при такой работе нельзя. это если вы используете просто пиноклей, как по рекомендации написано когда вы там прислонили его что-то подержали по инструкции, тогда вы можете корректировать но мне тут метод не очень нравится потому что так или иначе пиноклей расширяется не так как пена, но тем не менее, и когда он расширяется ты сидишь его и ловишь, чтобы не ловить, можно просто подсушить и все будет четко. Все, у нас сейчас это все станет, расширяться уже ничего не будет, ловить ничего не надо, проверили все еще раз. И можете идти спокойно заниматься другими процессами ремонта. <музыка> Немножко другая ситуация с откосами. Вот у меня... Откосы развернуты в эту сторону, так как здесь стояло до этого окно. Что мне необходимо сделать? Мне необходимо взять уровень, отстреляться четко по уровню и не сразу же делать заполнение всего листа пеной, а просто точечно нанести несколько участков, чтобы у меня откос не повело. Когда у меня подсохнет пена на вот этих нескольких пятаках, я буду уже по остаточному принципу пропенивать себе их из сторон. Я закончил полностью подготовительные работы по утеплению балкона. Здесь под барную стойку, как я уже говорил, я сделал плоскость, выровнял все это родбантом, выставил все откосы, на которые впоследствии у меня будут крепиться листы из ламинированного ДСП. То есть будет мебельное решение, как обрамление вот этого портала вместе с барной стойкой. Что касаемо вот этой зоны, эта зона планировалась как зона, рабочие то есть за которой я могу спокойно посидеть за ноутбуком вечером и поработать в то время когда у меня жена условно говоря находится в спальне также зона полностью теплая вот для чего я делал присоединение балконы это панельный дом они достаточно узкие то есть метр всего ширины балкона метр на 3 метра и по факту три квадратных метра площади вашей квартиры вот так вот нафиг улетучились вообще Смысла в них никакого нету. У меня в этой квартире есть второй такой же балкон, который также 3 метра на всего лишь метр. Ничего там не лежит, кроме как какой-то мусор. Присоединяв этот э, участок к квартире, я получил реально полезную площадь, рабочую зону. Здесь получил зону отдыха и э, увеличил пространство визуального помещения вот этого. Получил э, плюс какой с этого большие окна которые дают свет. Здесь стояли э, до этого деревянные рамы, маленькие створки, потом здесь стояли опять деревянные рамы от застройщика, сходную дверью на балкон опять же от застройщика, которая коряво закрывалась. Проветривать было помещение неудобно и некомфортно. Вот такое решение реально позволяет пользоваться полезной площадью квартиры по назначению. Следующим этапом э, я буду делать... Теплый пол. Но теплый пол я буду делать не только на пол, но и на весь парапет. Для чего? Для того, чтобы в зимний период времени от этой стены не веяло холодом. То есть, когда ты здесь находишься, когда ты здесь сидишь и кайфуешь за компьютером, либо пьешь чай или кофе, от этой стены, как правило, начинает веять. Это обратная связь от наших заказчиков, которым мы делали компьютерные зоны на балконе, и через некоторое время, когда мы к ним приходили в гости, у них вместо того, чтобы на компьютер стоял на балконе, у них там была гора вещей, и они говорили, что от парапета всегда веет холодом. То есть, в целом на балконе тепло, но почему-то с этой стороны идет небольшой холодок, и сидеть неприятно, когда ноги в тепле, часть туловища в тепле, а другая часть, она как бы навеивается таким, значит, неприятным холодком. Что я буду делать? Я буду раскатывать теплый пол на пол и укрывать его керамогранитом. На стену сейчас я буду также раскатывать теплый пол. Вся стена парапета будет полностью огромной батареей. Мощность теплого пола 1 киловатт. То есть, будем так говорить, это примерно половина чайника. Вот, он будет включаться и выключаться автоматически. Соответственно, не будет тратить электроэнергии много. Почему? Если бы он работал на постоянке, то 1 кВт это достаточно-таки много, будем так говорить, если постоянно включен. Но, так как у меня сделано капитальное утепление вот этого всего, температура здесь не будет низко опускаться, соответственно, он будет просто поддерживать себя в состоянии подогретого пола. Что касаемо отопления на балконе. Присоединяете вы его к квартире или не присоединяете вы его к квартире, отопление на балконе должно быть. Это как правило. Если вы не присоединяете э, балкон квартире или лоджию, то в принципе оно должно там быть, но в любом случае электрическое. Потому что если вы не присоединяете и не делаете отопление, то по факту ваш... А балкон а именно температура на вашем балконе или лоджии будет плюс-минус такая же как и на улице он будет обогреваться только за счет того что вы открываете дверь на балкон или открываете форточку на балкон а если вы делаете теплый пол на балконе то ногам будет на балконе тепло но недостаточно тепло для того чтобы комфортно находиться в зоне балкона потому что от стен в любом случае будет веять холодом в моем же случае у меня греющий кабель заложен на полу, также греющий кабель заложен и на стенах, соответственно у меня теплая стена. И вот эта вся стена является тем самым радиатором отопления, и когда находишься в этой зоне, то здесь достаточно комфортно и холодом от стен соответственно не веет. Следующим этапом я буду закрывать стены парапета, а именно сам греющий кабель, каким образом я буду это делать. Греющий кабель. Как правило, он должен быть в растворе. Так вот, чтобы кабель у нас был в растворе, то есть погружен в раствор, я буду сейчас наносить гребенкой на всю поверхность греющего кабеля, под ним у меня гипсокартон, состав родбант, и сверху состава родбант я буду приклеивать лист гипсокартона. То есть у меня греющий кабель будет между двумя слоями гипсокартона и по центру он будет еще погружен в состав ротбанта. Для чего я это делаю? Если я не закрою греющий кабель листом ротбанта, то находиться здесь, скорее всего, будет не совсем комфортно, потому что греющий кабель будет прогревать тонкий слой ротбанта очень быстро. Плюс из-за того, что я погружаю его еще помимо Ротбанта еще и в два слоя гипсокартона гипсокартон <coughs> будет остывать гораздо медленнее и соответственно пол будет включаться реже чем он бы мог включаться то есть из-за того что у нас создается определенная толщина материалов которые будут держать себе температуру регулятор теплого пола а именно датчик который считывает он не будет срабатывать на постоянное включение Вы можете заметить из этого видео, это достаточно легко выполнить своими руками. То есть вам достаточно нанести раствор на стену и нанести раствор на гипсокартон. Только есть важный момент, когда вы наносите раствор на гипсокартон, обязательно наносите его под гребенку. Почему? Потому что если вы нанесете раствор неравномерно, гипсокартон сам по себе подвижный материал, он просто примет неравномерность распределения раствора на себя и когда вы пришлепните вот этот участок у вас появятся небольшие волны которые потом по финишу вам придется чем-то протягивать в моем же случае нанесено все равномерно я придавил гипсокартон к стене и он сейчас начинает приклеиваться то есть идут процессы что с этого я получил я получил два положительных момента первый я поместил греющий кабель в раствор, соответственно, он сейчас находится в подушке, которая будет постоянно греться, но не перегреваться. Соответственно, кабель долго не будет выходить из строя, то есть он будет долго работоспособным. Второе, я получил увеличенную скорость работ. По одной простой причине. Если бы я не приклеивал гипсокартон, соответственно, мне бы пришлось поставить маяки. Первое, я бы сначала поставил маяки и подождал бы несколько часов, пока они схватятся. А учитывая то, что сейчас вечер, я бы подождал до завтра. И если бы это была бы рабочая квартира, то, соответственно, я бы поставил маяки, ушел бы домой, подождал бы, пока это все высохнет, на завтра начал бы только набрасывать раствор, и опять бы пару дней подождал, пока у меня полностью просохнет весь этот участок. И тем самым затормозил бы все процессы работ. В моем же случае завтра гипсокартон будет полностью неподвижен, и я спокойно смогу, обрабатывать углы, то есть все стыки гипсокартона, к примеру, серпянкой либо стеклохолстом. И послезавтра я спокойно могу уже начать шпатлевать. И никакие процессы останавливаться не будут. Я думаю, меня сейчас поняли штукатуры, отделочники, плиточники и простые люди, которые планируют таким же способом сделать себе ремонт. Потолок выполнен, часть из гипсокартона, часть вот такие рейки это деревянная рейка, купленная в Люра Мерлен, то есть это не клееный брус. По одной простой причине, так как участки короткие, соответственно, брусочек не поведет. Самая дешевая обычная рейка, которую я покрыл составом, не помню, как он называется. Что я сделал? Я собрал конструкцию из гипсокартона, я ее отфрезеровал, для того, чтобы не ставить никакие перфорированные уголочки на край, чтобы у меня не было никаких а, закруглений, а был четкий угол в 90 градусов. Я это все делал таким образом. Я рассчитал высоту створки окна, учел высоту потолка, учел высоту утепления и теперь, когда у меня открываешь створку окна, у меня всего лишь один сантиметр зазора от створки до края финишного покрытия потолка. В этом участке у меня идут деревянные рейки, за ними также сделано утепление и они у меня приклеены на лист потолка из гипсокартона. Чтобы было понимание, надежно они там стоят или нет, я вам расскажу, как это сделал. Помимо того, что я приклеил каждый брусок отдельно к потолку, я его еще приклеил к окну и еще приклеил к конструкции из гипсокартона. То есть он у меня фиксируется по трем плоскостям. Он сейчас не висит под своим весом, получается, на жидких гвоздях, да? а он зафиксирован в трех плоскостях. И никогда он оттуда никуда, соответственно, не упадет. Там внутри э, конструкции из гипсокартона у меня заложена светодиодная подсветка. Вечером это выглядит вот так. Смотрите, у меня установлены окна. Окна установлены к стене. То есть это теплая стена дома. Есть какой момент? Есть окно, есть стена, есть между ними пенный шов. Пенный шов у меня здесь минимальный. Один сантиметр. Ну то есть в зависимости от уклонной стены он у вас может быть где-то больше, где-то меньше это не принципиально важно что понимать этот шов необходимо перекрыть э, пенополистиролом то есть убрать полностью мост холода несмотря на то, что стена эта теплая и казалось бы, зачем ее утеплять внутри уже как бы квартиры но пенный шов со временем у вас может отойти при э, определенных вибрациях может отойти от вот этой стены, и у вас будет здесь щель. Если вы закроете это просто все гипсокартоном, то у вас начнет а, потом со временем гипсокартон промерзать. Чтобы этого не было, обязательно берете пенополистирол, закрываете пенный шов, то есть по факту что вы делаете? Вы не утепляете эту стену, а вы перекрываете пенный шов. И сверху можете уже делать дальше гипсокартон и все прочее. У вас никогда этот угол не промерзнет, то есть не будет никакого... Моста холода. Что касаемо стандартных решений, которые нам предлагают оконные компании, это соединители на подоконнике, это ручки в цвет окон или просто белые ручки, но в моем случае мы немножко заморочились и решили поставить вот такие ручки. Да, они в разы дороже, то есть если эта ручка стоит там условно говоря 300 рублей, то такая ручка стоит порядка трех с половиной тысяч рублей. У нас таких ручки три, бюджет вы можете сами как бы посчитать. Вот, кому-то нравится, кому-то не нравится, это уже вкусовщина, но я просто говорю о том, что различные допники можно донавесить потом уже в процессе эксплуатации вашего помещения. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик вам был полезен, если так, то ставьте палец кверху, обязательно пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Также не забудьте нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео, роликах. До новых встреч, все, пока.